Всем привет, меня зовут Аня Сейли. Мне захотелось сегодня снять для вас влог, потому что день обещает быть интересным, так как вчера я переехала в новую комнату в общежитии. Сегодня я буду обустраивать свое место, куплю тумбочку, типа все такое. В общем, как выглядит сейчас комната? Очень круто, что здесь три зеркала, типа в полный рост, и еще здесь зеркало. Типа, блин, это так классно, ну, потому что в моей предыдущей комнате не было вообще зеркала, представляете, вообще? И вот это мое место. Тут еще будет полочка. И сюда я поставлю тумбочку, которую сегодня надо купить. У меня очень-очень красивый вид из окна. Просто вы только посмотрите, такая красота, реально. Я сегодня проснулась, я вот лежу, и я вижу это все. Если честно, я прям очень-очень счастлива. Я вчера еще даже не думала, что я перееду, но так случилось, и я я безумно довольна. Вот. И сейчас я поеду в эпицентр или в Ашан. Скорее всего, в Ашан, При себе тумбочку. Сейчас я хочу показать вам вид еще на Киев. У нас на балконе. Посмотрите. Ночью здесь прям очень-очень красиво. Светят огни большого города, все дела. Вообще, еще сегодня я заболела. И типа, блин, горло болит. И походу, типа, Мы Да, ну, да, я бы не Встретились с Мари и Димой Дима, это мой брат Я понял Родной? Хорошо, я возрешу Ну, если, например, с доставкой То треба Хорошо, да? да? Передаю привет, подписчика Маня, привет. Чуешь? Как вам, Маня, блондинка? Очень да. хорошо, мне нравится на самом вам... деле. Вот так красивая, У меня тоже красивая. Да, Дима, у меня да. У меня, Дима, На самом деле, я тоже мечтала всегда быть блогером, рассказывать всякие интересные штуки. Я помню, как-то раз, короче, я начинала с телефоном снимать, но... Из-за того, что я ходила, ну типа я шла и снимала на ходу И у меня очень сильно уставала рука И поэтому все мои видео длились не больше минуты Надеялась, что я когда-то займусь этим, но нет Можешь снимать 10 раз за день по а вот одной минуте видео Ну да, можешь, и потом и монтировать Да, но я так не умею Вот только она так умеет, классно А я так, я, про, я умею так, просто танцевать Пока. Пока Я ездила в и там не было комодов, которые мне нужны. Я приехала в Эпицентр. Я, я надеюсь, что тут куплю то, что мне надо, так что погнали. Oh, oh,